Так, тук-тук-тук. Так, я сейчас кот вылетит. Из дома бриз. Ты что, полнотром? Адриан спит. еще семь утра. Ты куда приперся? семь утра? Восемь, вообще-то. Аллергия так. мне нужен да это. не может быть аллергия на котов, я бесшерстный. Да ты без мозг мозглы с дома, брис. Я на лестнице. Я на лестнице сижу чуть Хочешь ждать нравится. Адриана? Жди Адрианы в пекарне. Я сейчас я буду ждать. Я, я чихану. Я же чихану год. Я под лестницей его буду ждать. Уже под лисицу не дают пождай, пожда не буду. Да дом. чего, да чего да чего котов не любит вообще животное. Два газа, Я не блохас, я вчера проверял. <сöring> так. <сöring> так. <сöring> <сöring> Усынула. Ты, Андрея, что а -а -а. ты Ой, боже! Что Не знаю. Хорошо да, твердо как-то спиннее. своему так, так. Спине как-то твердо. Посмотри, какой у меня классная одежда. Да, вижу ужас. Ты что? Я сделала буржа А, тогда прикольно. Так чё, пришёл меня, разбудил в 7 утра? Я ей, я ей да, сейчас посмотрю. Там блохаст, там блохастый да, 7 кот утра. входит А там нет, 6 утра. Кот. Вы что, в 6 утра меня будете там вообще офигеть? Там кот меня бесит. Пекарня я уже говорю. закрыта. Так там, иди за мной. А -а -а. Так, уфи здесь делать в 6 утра. И вот, я и сказал, я чекану Я тебя не... жду. Зачем меня ждать в 6 утра? Че, пекарня да не закрыта? А, Ну-ка, нет. Пекарь не закрывается, вот всё. Это... Вот Нет. твои родители решили радовать. Даже торты работать. не закупить. Да, А твои не родители будут когда-нибудь отдыхать, я, я... не хочу. У них большая смена. Окей. Моль, Моль, тут всякие Моли. Моль, Моль. моль. А я уже дома моль. Баба, Баба. Ма... Вкусный, моль. Можешь съесть, Моль. Можешь... Они на свет летят. Очень, ладно. очень вкусно. очень так, вкусно, ладно. очень да, вкусно. Да, да, да. Моль, выведи этого кота. Моль, да, выведи так, выйди, уйди отсюда. У тебя есть номер жука паука? Жука, таракана мистера Жука. Пойду, Адриана, да, да. Вдруг он прощает Да. Ой. Мне нужен ему номер. Зачем? У Мне... что это за коты миллионы? Нет, какой дурак хоть в пять утра в школу в шесть утра в школу. Ладно. Я просто пойду спать. Он уже в школе. Хотя, что-то ему там от мистера Бага надо. Пора появиться как мистер Баг. Тики. Его... Давай. Можно Ой. Иду Хорошо. на крышу спросила, эту. Это ш... Что это за кума тупая, блин? Ну иди. Просто фиолетовый моль. Что тебе О. нужно? Так, пчела, брыз. Так, во-первых. Слушай. Уже 6 утра, во-первых, 7, во-первых, вы меня разбудили, в 7 утра. можно я чиханул, чтоб пчелая улетела далеко? Она меня Не бесит. надо, уже... во-первых, вы меня ну, разбудили. Тут что она подслушивает? Че? Это мол, это просто матылёк. Он была в комнате, где мотылек. Короче, вот, мы недавно с одним хорошим человеком, были в одном хорошем месте. Нам начали говорить про какую-то темную шкату. Ты вообще что-то про нее знаешь? Эм, да, знаю. Ты знаешь, где она находится? М -м -м, знаю. Ты молодец, что, -то что -то знаешь. А ты знаешь? можешь мне отправить ее координаты? Нет. Координаты ее быстро. Ты мне указывать будешь, ты щенок. Я тебе вот сигарю сидеть. Я тебе официально хранитель. Я тебе, тебе вправо-право-право гожусь. Радида. Ты мне указывать я будешь. На... А на ты а ему пожалуешься? Ты меня обижаешь. А по Об этому всегда этого палбеса дома нету. Как жить с такими друзьями? Так вы будете его. 7 утра. в 6 в 5. Так что, он куда? Он в дом спать пошел? Так нет, через школу, вообще-то. А, да. Ну, у меня оценки за год вперед поставлены. <coughs> так вот. А, а я школу школа. уже окончил. Да, я сейчас отправлюсь в школу. Вояж! Ладно, сейчас в школу пойду. Так, так стоп. Шка координации шкатулочки мне. Какие кучи шкатулочки? темной. Она в находится мы, да? Она в храме. Туда я попасть не нельзя. Я туда попаду. Боять. А -а -а. Ага. Нужно знать, куда перемещаться, да? Силы не работают в храме. Я знаю. Мне нужно знать, куда перемещаться. Мне нужно знать хотя бы примерные координаты, чтобы... Так, смотри, в храме. Храм же разрушен. Нет, храм не разрушен. Мы недавно были в храме. И чё? Его починили? Да, его починили. Ой, я это так были. рад. Я не я не понимаю, так, так там же шкатулка да. есть тьмы. Нет, она потеряна. Она потеряна что? это будет плохо, но не очень. Да. Хотя там одно и то же противоположность. Поэтому и будет плохо. ты знаешь, ты знаешь если представить себе там силу свинки буквально устали с масс не такой уж сильный но сил свики ты представляешь если она если то показывает самые скрытые желания а там будет показывать самые страшные желания самый страх твой это очень страшно очень или, или, или, там будет талисман кролика который ты начинаешь по времени конец света ну вообще да но не сразу там будет талисман кота кота, кота какого-нибудь белого кота тоже же страшно ну или да. Жили, или жушка. Тоже страшно. Или лисы, представляя или... свой талисман противоположность. Угу. Приносит неудачу. Изет. шанс. Так, ладно, я... А там будет антишанс. И приносит неудачу. Так, ладно. Извини, что потревожил, Нам нужно узнать, где ты находится, забрать ее, чтобы первее, чем Хризалис. да. Я с одним очень молодым, с очень молодым человеком это обсужу, вот, да. Все, мне пора в, в ученические, хм, издания. Мояж, я криза, я, я да, кто-то я. Калки, калки. Информация, о боже. Привет. Привет. Я упоздал уроки. А сегодня Фу. отменили, сказали не будет. Прикинь, я под... я прихожу уроку. такой, я прихожу. Мне бы поставили... не, я... А. Да. а я прихожу такой, мне учительница говорит, уроков не будет. Так, тихо, тихо. Ладно, предлагаю пойти. Мне сейчас пойти, надо расшифровывать там, где лежит одно украшение, беленькое. Вот. А тебе там, кстати, хотят конные, конные горки устроить, не горки, гонки устроить, на конях. Не, как не хочу в Ты сказал ли туда Эклипса? Сказала весь город? Не Эклипса, а как на Умэра зовут? Понятно. Иди сюда, пойди там. Даже <сёк> уже лошадей поставили. Пойдем посмотрим, кто бы на лошадей. <сёк> Вон посмотри, какие красивые белые. С белыми пятнами. <сёк> Да ёшу Смотри какие. Чш, чш не прыгайся, не прыгайся. Тут бабочка. Сидит. Я себе заберу белую. Нет, ты не можешь, это же городское, это же городское имущество. Кушай, кушай, моя крошка, кушай. Смотри, моя кушай, кушай, моя принцесса. Так, гонки, будут, гонки будут... Шри, говорю. Я себе на них приду, все, я полетела. По своим делам. Играно жрет тазики. А, все, она моя. Тебе еще седло нужно. О, обряд с лошадьми. Что за бабочка смотри. меня бесит? Да, но... Мега важный. Ай, а. О, привет. Привет. Прыжал. А! Да твою налево. Кто меня бьет? Ай. Мой. Какие-то баб... бабушки, бабушки. Какие-то бабочки разбились в нашем городе. Это мой Гри... Георгий. Георгий. А? Пошел. А? Так, стоп. Ой. Как пройти к себе? Так, надо как-то в мою комнату затащить эту... Эту лошадь. Так. Нет. Так, а если мы. Вот так вот, ладно. Сделаем по-другому. Затолкаем ее. Давай, давай. Ты же моя кошечка заталкивайся. Она не хочет сталкиваться. А, я знаю, как я. <свист> э, э, не смейте мою лошадь трогать. Что происходит? Ничего себе, это купил коня своего. Да! Зовут Григорий. Так да кто меня, собака, такая бьет? <свист> да это бабочка там отлт. Она кусается. Ничего и надо. Не можно просто так оставить. О. Нет! Ладно, вещи. Щас... Ладно, лошадь. Пойдем, я тебя спрячу. Потом за тобой приду. Кто тебя заберет, тому по голове потом. Ты что, лошадь украл? Да. Ты вообще полной, что ли? Опять это бабочка. Ой, я грянутил лошадь. Это плохо. Это очень плохо. О, бабочка. Ой-ой. Не бабочка. Сос, мисс. Сос. Полетел. Короче, но ты где? Всё, сиди. Чё плохо? И этот... Чё тебе надо? Разговаривать уметь, неандерталец? Чё ты тебе разговаривать? надо? Уметь? Разговаривать, уметь? разговаривать уметь, ты чё молчишь? И Это я... Сейчас, короче, следующее у меня что-то уши заложило. Там внизу злодейка, маленький такие. Ага. Хорошо. Злодейка. Все, злодейка страшная. Полицейский, ты меня не видишь? Так. Там злодейка. Нет, ну ладно, пойдем. Что за коты мелкают? Там злодейка. Да, понятно, ты меня бесишь уже. Жука, звать надо пойти. Я а, ай. Ну вот, я про это и говорю. Так, я ладно, я сейчас скоро прилечу. Понял. Ну, хорошо. Хороша, много живёшь. Так, чую, мне понадобишься сегодня ты. Цадра. Цадра. О. Так, мне нужно сейчас тебя замерливать. Ох, сейчас я ушла, я надо его. Сейчас замерливаться-то все сложно. Грустно, Это о! Ладно, я смогу. Я машина. Вспомнить какие-то... Ики, мои мои. Кто мне везет такие слова? Да, замок. Садряк, ты мой мудренький. Сейчас я... Это я я ничего не хочу Я тоже ничего не вижу. Еще одну стену. Сейчас котов всяких огрел лопатой. Да. Еще раз. Так. А, цадра. Цадра, что-то там. Что а -а -а -а -а -а. это за бабочка весь день сегодня весь летает? Ты. Ух ты. Ж я это ты, балбес, Славки. Так, прием, вы где? Привет. Не очень. Ай. Прием. Обы а где? Я вообще-то грамотный грамотей. Не... Вы... Где боя? Да ты издеваешься, меня бабушка я летучая мышь. Чую во всем, что есть злоба. Я во всем чую. Я во всем, что есть, злоба и магия. Я все это чую. Вот смотри, тебя продемонстрирует мою силу? Нет. Эм... Да, я сейчас продемонстрирую ее. А, твоя... А, Пора изгнать демона. Шок. Слушай, а это точно Акума. <свят> что, это не Акума. Что, газеты, это, мне кажется, это же монстр какой-то. Потому что это Акума Матма Она не изгоняется. Значит, ну, это же монстр. Ты думаешь, что это что-то злое? Но я могу, по-вашему, смотрите. Изгнать ее сам. Проверь, она злой. Или попробуй, не злой. Еще, попробуй еще раз. Её Нет, знать. Нет пос, посмотри злону. Что это? Посмотри, сейчас. узнай, что это. Хорошо. Я тебя сейчас, Во Я... всем, что есть, магия. Сейчас мы узнаем, просто это мотолек дикий или как-то зло. Не думаю, что это Во всем, что есть магия. Ажи во всем, что есть магия, покажись. Ой, ёш. О, есть, в есть магия. О, значит, это... Чувствуй, это Синти-монстр. Да, угу. Надо его... что то с ним сделать. Хм. Мы теперь узнали, Бражник. Ты нас видишь, хрезались. Мы узнали Погодите. то, что... Это Синти-монстр, который... Он, наверное, Сменяние. он наблюдает за нами. Эй, ты, бабочка, бабусь, бабочка, как тебе идея отправиться в космос? Да, да, да красиво. Знаешь, очень красиво, бабочка. Вояж! Ты, по-моему, уронил воя... вояжерский, блин. Ты, по-моему, уронил. Да ладно, и что, я и так ее отправил в вояж. Все. теперь ну... пускай бражник изгонит. Ну-ка, ну давай оружие, нету? вор. Вор, осуждаем. А так ты, удачу. Так, так ты сам сказал, блин, Зарю. Ну-ка, да. вор, быстро. А дайте вор, воры мне. Нет, ладно, теперь воплощаюсь, Она сзади, гений. Ой, моя бестфренд, как у тебя дела? Ты работаешь. Да, она работает с ночи до дня. Стоп, это Алисинти-монстр. Я... Это был Алисинти-монстр. Который а наблюдал за нами. А да. если он наблюдал на разговор на крыше, то это плохо, ладно. Погоди, ты думаешь о том же, погоди, ты сказала о том же, Трома, я подумал? Угу. Это будет плохо. Так, ладно, бояж, я отправлюсь куда-нибудь далеко-далеко. Так, мне срочно нужен камень зайчика. Мне срочно надо идти. Так, мне срочно, конец света, ну что ж, это все было плохо, это ужасно, это депрессивно. Первое воплощение. Мне депрессия в 0 лет. У меня три года. Всем пофиг. Всем пофиг, на тебя. Так, где этот? Как бы на вас тоже. Трансформация. Это балбес! Ты? ты балбес, где? Я. Что у тебя в комнате? Как будто как будто сказал бы, где. Я нахожусь у тебя. <смех> <смех> ты ко мне попал. Выпусти меня. Погоди! Сюда без супер я купил себе тиранитовую дверь. Ты не мог сюда попасть, пока я. У тебя что там, какие-то суперспособности? Ты а? Погоди, я здесь барригадировал. Так? так я выломал это. Роберт, за зачистка. Да мне хоть... Всё. Открывай Роберты. Роберт, это мой голосовой помощник. Да мне хоть... Ты слышал, ты слышал, этот, ты слышал про Аляс? я Аляска? Альян... -то -то новая разработка ходит я стану первым тестирующиком. Все, я пошел тестировать новый mm -hmm. Альянс. Да, я альян. пойду альян. спать. Всё, попустил. Ну, Аппой э, с котенком уже никто не поиграет. Обидно. А с котёнком скоро сдадут Я не знаю, что А я пойду спать. Я запущу эти талисманы. Вот так вот буду спать. Так, Ой, где, где так, Габриэлла Брест? Где моя коробка?